Так, так, так, уже ночью mm. я проснулся. Будет же... oh. надо переодеться, сходить. Ладно, вот переоденусь. Yeah. Всю обычную фою с форму зелененькую. Бо! <связанная> Хватит спать на столе, вы уже спите 6 лет тут. Чего? Для этого диваны придуманы вот. вот так легла и все. сейчас. Я <связанная> Вакомитар. Как глади, а? Дай Вика, what do you do? <laughs> Vika, what do, you do? Mm -hmm. Да, то mm -hmm. <laughs> есть, Ничего дыхнуть. Все, вы меня не найдете. Ааа Давай, Вот вы меня не, не найдете. Так, так. Эй, ну-ка не ломай. Ай. Чё? Больно вообще-то Забивная. Да нет, я увидела, не видела, сесть. Все сюда. Ой, дай -дай. реально сильная женщина. Я качалась целую ночь, не здесь не сломать. На варенье, на моих блинчиков. Баба, как раз на варенье. месяц? Пойду, курицу пожарю. Ты будешь курицу? Я в духовку запеку сразу. Давай, давай, женщина. Реально? Так, цып цып цып пора в духовку. Почему <ñana juego> ты oh, такая быстрая? Что ты такая быстрая? Ёмаю. Цип, цип, цип, курица, курица, курица. Снится наверное. я, я, я, я, я, я, ну давай найдем и зажарим. И... О, нет. Это она что мало. мало. Посмотри, кто там. Эй, ты кто? Ай. Нифига прям лицом не зарядила. Офигевшая что-ли? Да. Блин. Медленный. Отстань. Тупая. Офигеть какая ты быстрая. Она и тупая, как бы. Умом а не да? блещет. Ну, в принципе, да. Так, Все. У меня есть так да. не далеко намучить. Угу. Да я понял, я понял. Моло, давай. Муло тики слияние Уже слышим, то что тебе мало все. Мы тебе добавим сейчас пинка супергеройского. Это ты кто? Ну, а если догонишь? Ну ладно. Ага, мозги его. Ага, офигеть, догнать. А потом вай... А, нет, тут у меня ничего нет. Если он захочет нас достать, она сама зайдет в здание. Пойдем просто в здание. А, давай. А, яй яй Зайди в дом. Просто в пекарню зайди. Ну давай. Ну, и чё? И чё? И чё? Чтобы попасть, тебе надо зайти сюда. А ты этого боишься. Нам тоже ничего. Мы тоже подождем. А вот и курятина. Да сейчас пекарни, задушим курицу. Там двери открой. Да-да-да. Сейчас задушим курятину в проходе. Да ее вроде погурец зовут. Огурец, да. Ну привет. Попалась? Она пти птичка в клетке. Uh -huh. Я тебя притяну сейчас. Птичка в клетке, привет. Uh -huh. Все, птичка Тихо. в клетке. Не птичка отпускай. Закрой. Я сейчас пойду обойду. так зачем прям ху говорить? Да, она все равно ничего сделать не сможет. Ну ладно. А куда это мы намылились? Надухарились тут, ты посмотри. А блин, она сломала это. <связывая> ты что делаешь? <связывая> ты что делаешь? Я тебе не помочь, лоне, не помню. А мне все лоне. Пусть все будет, как решит. Э, ты тупая, лови. меня надоела. Я тебя а... освободил. Ничего себе, а. ты, конечно, меня освободил. Ну, давай, чтоб тебе надо, тебе надо. Давай, давай, что, что? Ну, и что? Ты отсюда тоже Раз не выберешься, я... понимаешь? Я лучше... я лучше буду стрелять. Как? А ну, хорошо. Давай. Ну, зайди. Что? Зайду, у как надо... А да, я тебе притяну. Это... Ой, бега, да, зайди да. в пекарню. Зачем тебе быть на улице? Если она захочет, я даже двери открою. Захочет и зайдёт. Ну, не хочешь, не заходи. А я вот так двери закрою и все. А она уже тут? Ну и Ай! Да, не, я с... не боюсь ее. Ну, бойся. Э! С тобой не драться трогай. бесполезно, понимаешь? да, не бесполезно. Мои губы мне мешают говорить. Что с вами надо? надо э, заплатить, Бобику тоже надо. Эээ, какой бобик! Кто такой? Самау. Окей. Да какой-то мау. Или что? О, спасибо. О, человек. Отойди. Тут драка. Ты что делаешь? Она, она блин, бронированная. Выбралась. Да, я знаю, что ты скотина. Ладно, мне то, что Спасибо. я пойду в дом. Да, уважаемый это надо э, не будьте тут. Это, да, уважаемый, уважаемый, идите сюда. Уважаемый, откройте видео, уважаемый. Открыли. Э, я, же я же не бессмертный. Я же не бессмертный. Будьте Ой. в пекарню. Да. Не лезь на нее. Если она захочет за... убить нас или заполучить наши талисманы, и она будет зайти в пекарню. Все в пекарню. Давай, давай, давай. В <музыка> <музыка> <музыка> <музыка> пекарню. <музыка> быстро, <музыка> дракон. <музыка> давай, давай, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Да? Дракон. Мы сейчас быстрее в пекарню. А так это мистер Бак, ху ты, о боже мой, она уже в пекарни. Да прыгалась прыгунья. Да да? Не бей ее. Да. Не наступай сюда. Не наступай сюда. Если наступишь, то попадешься в ловушку, поэтому уйди. Уйди отсюда. А ты уже выбраться не сможешь. Да, поэтому иди отсюда. Да, ну талисман у меня. Ну, тебе, следует дай твое вот этот э, камамбер ф, э, стреляющий, и мы тебя выпустим. И все. Ты нам отдашь как бы свой камамбер вот этот. А это зачем ты сделал? Сабин Чен, блин, горит. Уйди. Уйдите, дракон, закрой двери. Ты же понимаешь, мы же можем пойти пить чай. А ты тут останешься. Же? Ты же оттуда останешься. Ты же это понимаешь. О. Давай О. я тебя освобожу. А, давай помогу. Давай. Ну, и а давай опять? Смотрим, просто смотрим. Она вы... А, как она выбралась? Блин, мне интересно, тоже. Ну, ну давай, давай вместе с тобой только посильнее Ой. уже. Ну давай. Что это за комната? Давай. Что это за комната? Ну, и чё? И что? Я же тебе буду мешать веч. Ведь... План остается тот же, просто отсиживаться в пекарне, пока тут я все почистил. Так, ну... Кстати, ты очки поменял? Нет, я ничего не менял. У тебя глюки на... Навер... Так, дракон, Зайдите, дракон. Ну все, двери одну закрываем. А у тебя кожа Ай-яй-яй-яй. Аккуратно, я закрою двери. Все, она сюда не зайдет. Ну пусть я погуляю, мне-то что, я угрожаю, не бью. Пусть делать? она там бьет кого хочет. А мы тут посидим. Тортики поедим. Так, надо всякие сбить. Ой, как уж. Пять тортики, э, давайте я пир делала. устроим на весь мир. Зайди дракон. Зайди дракон. Дракон. А, вау. Ну куда ты делся, блин? А, я не дракон. О, да, а вот я. Ай яй. -яй. Ай -яй, -яй. Этот раз я сработал умно, я подобрался сзади. Дракон красавчик, что И вообще вообще её. Ну что ты попалась, да? Я посмотрю, как ты попляшешь. Не трогай её, ты это не сломаешь никогда. Это бесполезно, давайте подождем 10 лет, я и что. И поста ей на столе. лет давай, Ну давай, давай, давай. А мы а, тут. А где Кума? Где Кума? А, в этом фигне. Ладно, пошли, никакие перегонки. Откуда. Кто это? Что это было? Кого? У меня уже, у меня уже глюки. Откуда? Ну чё, как у тебя делишки? Землю ломаешь, да? Ну, ломай, ломай, ломай. Ну ломай, да, Тебе да. Тебе ничем эта земля не поможет. Тебе поможет, если ты отдашь свой камамбер. Ну-ка, дракон, вынь. Держи! Ага. Где? здесь, давай. Держи. Это не этот врунишка. Нар а, давай актезированный камбер. Ладно, Ты че врешь? Ну-ка, давай камбер сюда. А то сейчас тебе будет плохо. Да это фейковый. Ну-ка сюда, камбер. Это фейковый? Давай сюда скажем быстро. Ливо ты тут на всю вечность. Надо ее в тюрьму, Габриэля Греста, С помощью а, Пигаса. И можем этого. уйти, Пошу. да. А, ну все, да, я ухожу, как бы. Был. Так, все, Пегас, ты там ее в тюрьму. Да, хорошо. А я использую чудесный мистер Бак. Правда, думаешь, да с... это легко сбежать с этой тюрьмы? Не, ты, ну ты серьезно? Когда не сбежишь? Это безболезно. Ты не умрешь. Хотя... Ты суперзлодей. Ты не умрешь. Хотя, нет, тут можно. Она так, не умрет. Тут можно, кстати, забежать. А, нет, показалось. Ага. Ай, mm -hmm. А, крыша-то бронированная, да? Ага, uh -huh, фиг тебе. Если ну, фиг, то не мама. Нам ты не фиг. А вы вот тебе mm -hmm, фиг да. Так алло бесполезно пошел отсюда вон сказал собака собака. Я съем собаку. Тут выход появился. собака пошел. Знаешь, как собак? Выход появился. У тебя скоро его вообще <смех> не останется. Так, ладно, <смех> супер шанс. Все, можешь там оставаться <смех> на всю жизнь, а я пойду тут. Использую чудесный мистер Бак. Угу. Пойду все исправлю, делал... а ты тут сиди Нет, а что? Окей. Так, алло, у тебя ничего не получится У меня все получится да, Просто владей, конечно, не уничтожился, но Так не, я ей да. говорил, что ничего не получится угу. Кто это а, такой? Ах... Что? Она, у я у меня уже не понял, в этой тюрьме а у него шиза, шиза уже начинается, развивается Ой. шиза. Я тут посмотрю рядом с тобой. Как ты тут с... спасаешься? Может <связан> ты отдашь командир по хорошему? Или будет по плохому? Вижу, что ты не хочешь отдавать. Ну ладно, сиди тут. <связан> она пытается правда сломать Бателек нормальный Акуматизированный, да это проверка. кусочек сыра <свист> <По> норм <свист> <свист> <свист> ты <ела? свист> давай камомбер сюда кусочек дай, сыра дай, мне дай, дай. ладно все пойдемте ребят пусть он сидит да пошли пошли когда надумаешь, позвонишь. Номер восемь девятьсот восемь семьсот девяносто шесть семь. Ну хорошо, оставайся. На ну, этот шанс попросить меня. И что ты делаешь? потом ко подъем, без то сломать, и все, я выхожу. Этот Очень... ковер ты никак не сломаешь. Девочка, успокойся. Мы ну, как раз этим не заберем. Девчуля, успокойся. А мне позднее отступили. Мне никто не помешает. Девчуля, ты не сможешь, ты понимаешь? Это самое Просто бронированное место, есть. где сидел Габриэля Грэй за свое наказание. Ну ладно. Ну ладно, сейчас тебе накажу. Всё. А давай, Талисман? А давай камамбер От... свой закуматизированный, и мы разойдемся. Ой, мне надо трансформироваться, mm -hmm. сейчас я приду. Давай. Mm -hmm. Давай, просто по-хорошему, и mm -hmm. просто отдашь. Mm -hmm. А давай не хочу, отдавать. Ты чё? Ну, бражник, а бражник, бражник поймет, что мы тебя в, в тупик за этого и заберет сам акуму. Вот все. У тебя бражник заберет у тебя силу, а твой костюм останется, пока я не использую чудесный мистер Бак. И все. Поэтому лучше давай я изгоню, либо ты будешь так сидеть, сидеть вечно, пока бражник сам не изгонит тебя. Куб. Я, могу. Ну, я Да, я хорошо, могу. хорошо, сиди, сиди Нам-то что? Сидим. Нам плюс. Ладно, мне так делать. Я так давай тебе падал. Смотря просто так сделать. Это, я... но... это бронированное. Все бронированное, девочки. Ты не сможешь это сделать? А что здесь не Все бронированное. Тут все бронированное. Чтобы сломать один ковер, тебе надо около миллион лет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 ну, идем. Просто комбайны. <соскот> все, идите, пожалуйста. Ну вот. Все, уходим, ну уходим, уходим. Уходим все. <соскот> Давайте. Уходим. О, бражник из малок, ну, Акуму, как я и говорил. О. А это ты делаешь? Скажешь? А мы тебя выпустим скоро. Когда я использую да. супер шанс. Подойди ближе, ближе-ближе ко мне. А? Ой. Ну, извините. Ладно, я использую мистер Бак, и тебя все перенесу. В целую ты, ты что да, пигел, я, конечно, я понимаю. Чудесный но... мистер Бак. Да. Так, вроде бы все вернулось, и все, все в целости Вояж. и невредимости. Да? Ой. Да, все в целости и невредимости. Ой. Так, а то та девочка вышла, надеюсь. Мы супер шанс. Да, да, да, да. Да? Да, да. Вышла, вон. А, вон, вон, вижу, вижу, вижу. А ты где? Я удочку, и пячку надо обвязать. Ладно, давай, тебе вы... надо идти. Нет, удочка. Все, а тебе. Не надо, мне. Не Иди сюда. Отличили вот. Сейчас я. Так, Вики потом нам поесть. Так, идем в комнату Вики, что она там делает? А, ее в комнате нет, ну ладно. Надо взять. Так. Привет. сажал моих курочек! Я ничего да, не ел, пошёл. ничего да не ел. Да он ничего не ел, мы успокойся, мы ничего не он ничего а, не ел. Они, они сбежали, они сбежали. Они сбежали. Мы они их убежали, найдем, мы их найти да скоро. Мы их ты, ты тоже Они недалеко, из города точно не убежали. Ой. Они не убежали, если бы кто-то их на сушек не упустил. Ну, есть только я. У меня вон курочка есть кому дать. Она замаринованная давай в холодильнике. Давай, давай. А холодильник? Завтра шашлык не, будем не делать. Не Вроде сюда, одну я замариновал в маслинах, другую а в оливках нет, и другую что, в огурцах. Их так звали а курочек. Не они замаринованные курицы. Всё, я спать, а, сейчас новости и спать, Все. Тихо, новость начинается. <соцентричные> Минутная пауза. О прогнозе погоды. Сегодня на улице плюс 34 градуса. Нифига, как тепло. Ах, ни фига, ветер хиг. южный. Если ветер южный, значит очень теплые. А также сегодня о наших, др... наших супергероях. Сегодня посадили супер злодейку время какую-то там, не знаю как ее звали. Ну и вот, ее посадили в самую жестокую камеру, и после этого бражник изгнал из нее А также дракон э, сторожил за всем этим. Также дракон являлся алкашом. Его сегодня застукали, как он алкаш местный, как он пил со всеми. В спалили тоже, как она трансформируется в пекарне, Но личность ее не увидели, так как она переоделась. Ей повезло. Сообщим это все мистеру Багу. У меня вопросик. Я думал, что... Этот... Остался Пегас, который помог со своей силой телепортировать задейку в известную тюрьму. Большое ему спасибо. Пусть придет в почту и заберет свою награду. Угу. Это все. Да, Одна. только у нас это. Почта-то нет. Хочу, Надо ехать в другой а город, а путь, за почтой. Извините, извините, вы кто? И можете свалить наших домов, вы... Моего дома вообще. Алика? Алика? Алика? Алика? Алика? Алика? Алика? Алика? Ну, Алика? Алика? Алика? Алика? Алика? Алика?